Про ТикТок тоже не особо. Вот это, вот это я бы глянул. Типа, стрим длиною в жизни. Это, это близко ко мне. Это вот, ну, как я вот стримлю, как бы каждый день. Давайте прямо сейчас глянем. Я постоянно вот мне что-то донатят, скидывают, я это постоянно переношу на миллион лет, а потом такой типа, ну посмотрим позже. А потом люди приходят новенькие и не понимают, блять, какого ухода Ну, ты взял и что-то рандомное открыл. Давайте вот мне... меня скинули. Давайте глянем. 6 минут всего лишь, даже на полтора Х, максимально быстро за спидранием, Вот мне допустим интересно. Все похуй. Пройдут века. че че че популярен че Пройдут да. века, растают летники, солнце увеличится до размера, когда жизнь на земле станет невозможной. Ну, люди продолжат снимать. Как путешествуют, рут и едят, спят, и далее, далее, далее. далее. А что такого может продолжаться? Бесконечно, к чему я это говорил. Подожди, а кто это? Шедший, шедший, шедший, шедший. А ты кто? Шедший. В эфире уже два года. Стас мне ответил: О, я его ролик смотрел про Стаса какой-то. А я знаю его! Я его знаю. Ну, косвенно, опять же, я его ролики не смотрю, но я видел, опять же, его обращение от Стаса. Короче, немножко дурной челик, но короче, там долгая история, вот. Но я его от, отчасти знаю. Потому что на ютубе есть человек, возвевший формат влогов в абсолют. Человек, стремящий свою жизнь с ноября 2021 года. Человек, подключивший три камеры во всех комнатах, конечно же, кроме ванной и туалета, или же uh -huh. пятк. Человек, в феномене которого я сегодня попытаюсь разобраться. Заведя свой канал еще в 2017-м, он стал набирать популярность лишь относительно недавно, после того, как его ролики с очень странными названиями и очень странным содержанием начали вылезать людям в рекомендации. Тизер знакомства с девственницей на шашлык, тизер зимней лиственница, тизер новогодняя лиственница, тизер стейк миньон для лиственницы cool. вкусно. Из этих названий становится понятно только то, что автор зачем попытается найти себе. Это же указано в описании. Какую карты. лиственницу? лиственницу катаемся на коньках, ищем лиственницу. Кого блять? Два ролика. Катаемся на коньках, ищем лиственницу. Гуляем на новогоднюю ночь в поисках своей лиственницы. Иду на Какая нахуй лиственница? Что это такое? В чем прикол? Чел ищет. Ну, типа, реально детство? В чем прикол? Аж искать лиственниц. Не толстых мамаш, а лиственниц. Моя сказать. Очень странная форма написания текста наталкивает на мысль, что парень или иностранец еще не освоил русский в полной мере, или с некоторыми отклонениями. Подозрение во втором усиливается своеобразной внешностью и деформированным видом обеих рук, которые видно во всех его роликах с камеры. Поначалу может сложиться ощущение, что ошибки в названиях его роликов вызваны врожденные особенностью. с тех пор, пока ты не включаешь его игровые видео, записанные еще пять лет назад. С вами Пятка. Хочу рассказать про билд Праведный огонь. С этим билдом я в. Недавнешним. Это Path of, of Exiled, или Данил как она называется? седьмое место по подклассу Вождь. Пилт мне очень понравился, я хотел бы рассказать о нем. Я Их думал понятно, я вот. думал начать играть в Path of Exiled, хотя я не знаю, это она или нет. Может быть, это какая-нибудь Диабло. Просто вот поэтому. А, вы не видите, там, короче, кружочек, вот этот непонятно совсем. Но вот у меня, короче, были жесткие планы попробовать поиграть в Path of Exiled. А че я какой-то широкий стал, блять. его словах по-прежнему достаточно мало, становится очевидно, что человек способен грамотно склонять слова и составлять из них предложения. Так в чем же дело? В том, что это обычный тролль, намеренно коверкающий русский язык. Или же в том, что за эти пять лет произошло нечто, повлиявшее на его способность нормально излагать свои мысли. Например, никто не застрахован на товаре, от того, что ты можешь в любой момент споткнуться в ступеньки и удариться головой. Этим же можно... Так в чем смысл, типа, стрим для новой жизни? Я про стрим думал послушать. Надо Было бы объяснить его покорежную внешность. Но как бы не так. Зайдя в описание, его идущий... А, Моя играть только в Path of Exile. Ну все понятно. Бля, ну тут, э, ну, типа, вряд ли что-то произошло, потому что я думаю, чел, у чела, если будет отклонение, ну как-то забыть, как э, пишутся русские слова, но ну, это тяжеловато будет. Уже полтора года стрима, интрига сразу рассеивается. Живу, транслирую жизнь в прямом эфире. Ищу, друзей, а следующими строчками он начинает описывать себе: Эксперт в теории литературы, литературном психологизме, семиотике. Разрабатываю принципы компьютерной генерации художественного текста для одного единственного конечного читателя. И самая важная деталь. А он сейчас стримит? Э, пятк. <смех> Что-то пятерок в последнее время много раз Да, блядь, пятка uh, последнее время много слишком пятерок развелось Помните, вот uh, вчера сидел на uh, Мафии, и там, получается, был пятерка Потом мистер пятерка И вот тут еще у нас пятка Так, погоди, вот, стрим идет Что, реально прям сейчас стримит? Моя играет только в Path of стрим идти 435 дня, как uh, звать Сколько лет, где жить Тут могла быть ваша реклама твой лапша. Чего? Чего? Чего? Сколько? А как посмотреть, сколько его людей смотрит? 21 человек? Серьезно? Ну, блять, ну тогда этот ролик реально находка. Которая проясняет абсолютно все, притворяясь китайцем ради Рофла. Странно, что при этом у него пририсована буква Z, повешен российский флаг и прифотошоплен портрет Путина. Как-то не сильно вяжется с образом китайца. Из этого описания становится понятно, что человек или шизик, любящий на себе несуществующий. Статусы, или это все правда, и он ебаный гений. И второй вариант уже не кажется настолько надуманным, когда на одной из камер ты видишь полки, полностью заваленные книгами, картами и всяким научным стафом. А может, он специально набрал всякого барахла, чтобы только создавать такое впечатление. В какой момент его стрима не зайди, он практически всегда будет молча втыкать монитор и читать постоянно обновляющийся чат? Больше скажу, у него даже выставлены правила: хамство, мат, извращенство, глупая, школьник и укра... Украинца идти в бан. Переводя на человеческий, если ты хамишь, материшься, пишешь извращение или, боже упаси, являешься украинцем, тебя забанят. Учитывая символику, нетрудно догадаться почему. Помимо ответов на стримах, он регулярно отвечает в комментариях под своими видео. И только ради этих ответов на его канале можно сидеть часами. Такому ни одна баба не даст, даже инвалидка. Не хочу тебя разочаровывать, но дать. И даже не одна, не два шел это секретная информация странно а твой мама от мой корнюшон, в восторге восторгивает если бы твоя чуть-чуть не долбануться и не разбить телефон моя бы тоже посмотреть на Да. около полугода назад, в комментариях арик он объяснит что, что, на то, значит? что он постоянно сидит дома подозрительно что примерно в это же время пятка резко начал записывать влоги под которыми писал моя не сидеть целыми днями дома как бы показывая что он способен выйти на улицу а все те кто называл его задротом оказались неправы даже если вы зайдете на его стрим прямо сейчас с огромной вероятностью он будет или спать или сидеть у монитора эти два состояния не меняются да. Причем этом возможности а может быть это зацикленная какая-то хуйня потому что вот мы сейчас зашли шли пошли ровно в той же позе, блядь. Я не удивлюсь, если даже в той же одежде. Погоди. Погоди, шедший. Блядь, ну я закрыл уже. Пятк. Пятк. Он, по-моему, в той же одежде сидит. А где стрим? Вот он. Они а, не, не в той же. Все. Извините. Добрый. Эти два состояния не меняются практически никогда. При всем этом возможности ему задонатить нет. Поэтому остается очень большим вопросом, каким образом ему удается оплачивать свет, интернет, коммунальные услуги и покупать продукты. Или его обеспечивает лично Путин, так сказать, благодарочка за поддержку, или у него есть неизвестный спонсор, готовый дать деньги на абсолютно любой каприз. А это покупка освещения, покупка камер с ночным видением, батареек для этих камер, нескольких мониторов. Просто зачем, если это абсолютно ничего не приносит, мне остается непонятным. Сомневаюсь, что кого-то будет настолько сильно заботить, найдет ли пят к себе друзей. К тому же, перейдя на его ВИЧ, можно увидеть, как он помечает трансляцию вечной в кавычках, явно намекая на то, что не планирует продолжать ее до конца своей жизни. Мотив найти друзей, вспоминая, насколько он неприветливо общается с только зашедшими на его стейн людьми, тоже оставляет вопросы. Понять, что же он преследует на самом деле, попросто невозможно. Но если попытаться подытожить, мы имеем человека, который в какой-то момент... А я думал, ролик расскажет, типа в чем прикол, какую-то тайну раскроет. Я почти что хера не понял. В жизни решил завести игровой канал, чтобы привлечь внимание. Внимания было недостаточно, и спустя несколько лет он возвращается на YouTube снова, только в этот раз, уходя в полную шизу, начиная притворяться китайцам, ебя мамок в комментариях, занимаясь поиском на улицах, и, наконец, запуская стрим длиной в несколько лет. Подобных случаев, когда человек пытался выстрелить на чем-то рядовом, но после одной неудачной попытки нач убираться в крайности пытаясь набрать узнаваемость вообще всеми способами youtube знал десятки Пятк всего лишь один из их числа Ни он первый ни он последний человек грамотно сыгравший на необычности своей внешности провокационном поведении провокационных заголовках и этим всем привлекший огромное внимание толком ничего не говоря а что, Какое внимание у него на стриме 21 человек сидит я нихуя не понял я думал тут расскажется вся тайна вот этого человека пятка ну что то я вообще нихера не понял извините бедя.